Дорогие, еще хотела сделать такое короткое видео о тех полезностях, которые я использую. Да, опять же, может быть, ничего такого. В продолжении вот видео об ароматах там как раз двойная польза, что мы не наделяем ароматы, но прежде всего мы делаем медитацию и создаем эту энергию внутри себя. И она сама по себе действует, даже без ароматов. Поэтому, кто, может быть, не использует духи да, в своей жизни, можете просто проделать. Вот такие медитации, которые мы вместе создали в потоке. Я поделюсь своим. У меня вот выходило в свет на два дня там какие-то дела, дела социальные. И вы знаете, просто поразительно. Настолько много силы. У меня даже голос изменился. Я так громко говорю в каких-то местах, что сама даже удивляюсь, что это я. Ну, я чувствую, что действует, то есть вот благодаря вам, благодаря тому, что когда я раскрываюсь, знаете, для себя иногда ну я не все так делаю, может быть, не стараюсь, а когда вот я с вами именно в прямой трансляции провела, то гораздо интенсивнее получилось и теперь сама для себя использую, получаю пользу, представляете, это польза в пользе в пользе, вот, в общем, так здорово и делюсь. Еще что я делаю, ну, конечно я танцую, когда хочу. Вот Я танцевала, когда болела, когда еле стояла на ногах или даже сидя Вот, ну, в промежутке между лучевой терапией. Включала и танцевала. Не знаю, надо было, наверное, видео, как я там еле двигаюсь и тяжело дышу. У меня была сильная тухикардия. Вот. И, ну, может быть, действительно надо было, потому что, когда я вижу это видео из онкологических больницу вот в Грузии недавно видела, как там играет на каком-то приятном инструменте пациент, медсестра танцует, знаете, это так здорово, и вот я тоже танцевала, поэтому танцы, танцы, еще раз танцы под любимую музыку, это такой катарсис, это тоже медитация, танцуйте как хотите, любуйтесь собой или просто закройте глаза. Да, это такая двигательная, активная медитация. А сегодня вот, чем хотела поделиться. Иногда с утра я просыпаюсь, и мне приходит какая-то музыка, мелодия. Да? Это когда только-только мы проснулись. Это значит вот еще и состояние там, там, такого бессознательного, высшего, я какого-то интуитивного. Я стараюсь эту мелодию обязательно включить. Вот сегодня, знаете, мне пришла мелодия... «Баловать тебя хочу сегодня, баловать!» И вот эти слова, там, оказывается, радовать, я даже забыла. И я нашла, и первый клип, который я нашла, его исполнял Сусо, и он там перед этим сказал такую интересную речь, да, если мне получится, я сейчас вставлю его в видео, это про нас, про девочек, дорогие вот нужно все время помнить, наверное, что мы самое замечательное, что есть в этом мире. Ну Вот это абсолютно точно. И это не какое-то возвышение над другими, это просто вот такое вот принятие себя. Да? Когда мы принимаем себя вот полностью, как есть, мы и больше отдаем. Да? Это очень важно. Вот. И еще по поводу песен есть такие рекомендации, что бывает, что они приходят. Это тоже вот проявление вашего, вашего чего-то скрытого, того же бессознательного. Слова или мелодии. Бывает так, что мелодия нравится, а слова там какие-то, чтобы в жизни вы уже не хотели, рекомендуется. Прям, если вы ее напиваете, сами переделывать эти слова. Ну, ни для кого не секрет, есть много грустных песен о любви, о расставании, и э, они очень чувственные, да, и их мы любим тоже. Но вот как-то переделывать для себя слова, если для вас это уже не актуально, если вы чувствуете это по отношению к другому человеку, и у вас э, нет вот этих расставаний в жизни, а наоборот, вы вместе все прекрасно, но хочется петь эту мелодию, переделывайте. А, ну, например, там «Я тебя никогда не забуду» и спеть «Я тебя очень скоро увижу, ты придешь ко мне после работы, такой нежный и ласковый, милый». Ну, вот что-то такое. И, ну, то же самое, только своем. Ну, это как бы не обязательно, но имейте в виду. А, да, то есть если вы поете что-то такое, что вам не нужно в жизни... Это тоже может как бы действовать как какое-то намерение. Ну, так сказать, будьте с этим просто поаккуратнее. Это даже не мои рекомендации, а мои вот именно по утрам встать, почувствовать, какая сегодня у вас мелодия дня. Просто отдаться этому. Не обязательно анализировать. Понятно, что это про ваше состояние, то, что вы хотите. Да, и найти эту мелодию. Может быть, она у вас уже есть, приготовлены в ваших любимых альбомах, и включить, и послушать э, со своим каким-то афродизиаком, со своим кофе или что вы там пьете Сейчас не, модно не пить кофе, отказываться от кофе. А я от кофе не отказываюсь. Я и так от много чего отказалась. Оставлю себе хотя бы кофе. Вот, хотя я его уже почти не чувствую, но я пью все равно кофе, чаек что вы там пьете какие-то травяные, и послушайте вот эту свою мелодию. И ничего там такого нет. Кто-то говорит, да, у меня нет времени с утра на меня. Ё-моё, ребята, девочки, ну вы что? ну Песня длится две минуты. Ну, может быть, чуть больше. Неужели вы для себя не можете уделить пять минут? Я вас люблю, всем желаю счастья, с любовью Юлия Сагайтис. И послушайте, пожалуйста, вот слова мужчины, и, кстати, эту песню написали двое мужчин, стихи и музыку, да, это о том, что мужчины видят, что мы из себя представляем. И я вас, наверное, прошу по-дружески, как тоже девочка такая же, давайте, и я, и вы тоже почувствуем, что мы это и есть. Мы цветочки этого мира, этой жизни. И жизнь бы и без нас продолжалась, конечно. Ох, но она не была бы такая благоухающая, такая разнообразная и такая красивая. Без нас, без девочек. С любовью, Юлия, садайте сердечки из моего женского сердца для вас. Дорогие, вот те слова, которыми я хотела с вами поделиться. Пусть надежды и вообще огромное вам спасибо, дорогие женщины, божественные, сладкие, нежные, мудрые, наши женщины. Спасибо за любовь, спасибо за детей, спасибо за веру и надежду за врачный день. Наша жизнь ценится только тем, сделали мы вас счастливыми или нет. И дай Бог, что каждое утро, каждое утро у вас начиналось со слов, что спасибо тебе, Боженька, за то, что я такая счастлива. прекрасные ножки ходят вечно по этой потрясающей земле. А потрясающая земля потому, что ваши ножки ходят по ней. И дай Бог, что весна всегда воодушевляла вас. И делала нас этим действительно счастливыми мужчинами. И дай Бог, что ваши мужчины всегда понимали друг друга. Всегда возвращались живыми и здоровыми. Потому что наша маленькая болезнь для вас это уже трагедия. И дай Бог, что ваши любимые всегда, всегда были живыми и здоровыми. Вот это я вам в первую очередь желаю. Дорогие женщины, спасибо, что вы были есть и будете в моей жизни. Это объяснял одна из всех мужчин. Да, вот такие прекрасные слова, их говорит мужчина. И это не только, что это там концерт, и что это артист, он может красиво говорить. Это, это правда, девочки, про нас. И земля красивая, потому что наши ножки ходят по ней. Пожалуйста, примите это и будьте счастливы, дорогие. <laughs> Люблю вас. С любовью, Юлия Сагайтис.